То, что я хочу знать, и боль уйдет. А почему тут две кровати? Прочь а... из моего дома! Задел <связь> за живое, да? Хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Кто там? Кого ты от меня прячешь? Сейчас узнаю. Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог.